Добрый день! Сегодня повестки дня тесты Atomic Vantage 80 в серии Vantage от Atomic. Поехали! В моем понимании, это более слабая моделька флагманской 83 Vantage, которая главная в этой серии, которая самая яркая, которая самая, ну, такая, на мой взгляд, интересная, хотя очень своеобразная и неоднозначная. Я вот эту 80-ую тарю именно так воспринимаю, то есть для тех, кому, ну, кто еще не готов фигачить на 83, то есть вот 80 более простая я полагаю, что она какая-то более лояльная и более такая простая, ну как бы для новичков но на самом деле, на практике, получается все не так не работает, да, лыжа ровно того же характера, что 83 такая же быстрая, с таким же радиусом поворотом достаточно таким в силе гиганта, вообще вся лыжа в силе гиганта то есть требует скорость, работает только на скорости на малых ходах не работает, отдача появляется но только в конце, там уже где скорость близится к космической, то есть когда вы ее разогнали, хорошенько как следует, вот, тогда появляется какая-то отдача, когда появляется какое-то интересное катание. Вот у этой лыжи в отличие от там флагманской старшей подруги, вот у нее еще есть масса проблем, то есть она не динамичная, то есть если 83 она действительно хоть и быстрая, но интересная, да, то есть да она как бы требует скорости, но она готова работать на этой скорости, она готова давать интересное катание на этой скорости, то это давать интересного катания не готова, она тупенькая, она такая жестковатенькая, звенящая, такая, переторсионная, то есть торсионная жесткость у нее есть, но что с ней делать, она не понимает, она острая за этого у нее однозначно потеря в контроле, в комфорте. За счет как раз какой-то повышенной эффективности в контроле. За счет этого у нее очень низкий диапазон доступных катания ритмов и стилей. То есть в скользящем повороте на скорости они очень нестабильные, они очень некомфортные. В коротком повороте, да, они дают контроль, но они неинтересны. В резвом движении они обладают своей длинной дугой из нее ходить не хотят то есть, соответственно, вы скидываетесь в какой-то оскорящий поворот в классику, они вам бьют в ноги они требовательны, кстати, к качеству подготовки склона, то есть лыжи ну, как бы, универсальности в них нет никакой динамичности в них нет никакой интересного катания у них нет никакого и главное, что вот для меня вопрос, у меня и по старшей модели вопрос да, все-таки я отношусь к универсальным лыжам как к некому решению такому для таких, скажем, любителей для начинающих, которые там испытывают массу проблем с проходимостью, и пока еще не эксперты в технике. А вот эти лыжи, они как бы вообще вся серия Vantage, они требовательны именно к технике. Они не доступны для новичков, и они, новичкам с ними не справиться, ну как бы не получится, да. И вот вот не понимаю, да, в итоге для кого, для чего и кому нужны эти лыжи, я не понимаю. Тем более, что как бы требуют они больше, чем могут дать в итоге интересного в катании. Все, я пойду за следующими Подписывайтесь, ставьте Не пропускайте, пока